Итак, всем привет! С вами канал Мастер Про. Я его ведущий Евгений. Сегодня мы поговорим о том, как установить трамблер на 4А. Двигатель 4 аф карбюраторный. Дело в том, что очень многие люди, которые, например, ни, ни разу трамблер не снимали, и думают, если вот вытащить, вы вот ты вытащил его из двигателя, а как вот установить его, бывает такая проблема, что ты его пытаешься установить, но в собака не попадаешь в шлиц. Что, это, что я имею в виду? Ну давайте покажу. Погнали. А конкретно что я имею в виду? То есть я имею в виду, что вы, грубо говоря, вот берете, пытаетесь его установить но у вас ничего не получается. То есть вы установили, а в шлиц, в шлиц. Вы не попали. Это говорит о том, что... Какой шлиц, сейчас покажу наглядно. вот мы видим в двигателе, да, шлицы. Два, шли... два шлица, вот они видно. И бывает такое, что вы вроде бы все выставили, вроде все четко, вроде все там, да, позиционируете, но никак при установке, ой, не той стороной но при установке вы получается вставляете, а он собака не входит в паз это такой короткий будет ролик обратите внимание если вы выставили шлиц, как вроде положено и устанавливаете и у вас ничего не входит просто-напросто, имейте в виду, что, просто-напросто разверните его что вы понимали Верхний шлиц и нижний, они не одинаковые. С одной стороны он идет чуть толще, там буквально на пол миллиметра, а с другой толще, а с другой тоньше. Поэтому имейте в виду, они вот на... по первому взгляду и не скажешь, вот вроде бы, да, внимательно даже если смотреть, вы не увидите разницы, но они отличаются. Так что имейте в виду, надумайте пытаться установить. Если в одном положении он не установился, в другом обязательно встанет. Вот такой вот мелкий нюанс при установке вот такого простого трамблера. Обычный трамблер на 4А двигатель. Вот такая короткая, вот такой, вот такой короткий ролик. Я думаю, кому-то, я надеюсь, был полезен. Кому был полезен, поставь лайк, подпишись на канал. Все мои контакты, то есть в описании буду ссылку на Яндекс.Дзен, на Telegram, Instagram. Пишите, подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи в ремонтах и пока.